Добрый вечер, приветствую всех, присоединяйтесь. Вечер воскресенье и наш традиционный эфир ⁇ Потенциал ⁇ Мы с вами обсуждаем, как помочь себе, раскрыть свои возможности, раскрыть свой потенциал в самых разных условиях, невзирая на различные препятствия, тем не менее, каждый день у нас есть возможность становиться лучше. И сама идея этого, она далеко не очевидна для многих людей. Ведь, собственно говоря, одно из таких важных научных исследований, которые мы до сих пор недооцениваем, это так называемая установка на рост, growth mindset, то есть само по себе э, вера, ваша внутренняя вера, в том, что каждый из нас может меняться, может изменяться. И вот это вот изменение, это естественная, собственно говоря, часть всего процесса. Это и есть жизнь. Собственно говоря, классическая фраза она так и говорит. Скажи мне, насколько ты любишь изменения, и я скажу, насколько ты жив. Тем не менее, многие из нас, мы, у нас есть, тем не менее, тоже противоположная склонность склонность цепляться за то, что у нас есть, склонность все оставлять, склонность не верить в то, что что-то может измениться, что как будто мы везде достигли своего предела. И часто мы пишем себе, что с меня хотеть? Я сладкоежка. Что с меня взять? Я люблю полежать на диване. Что с меня взять? У меня закончился ресурс. И, собственно говоря, каждое из таких убеждений, оно удерживает нас на месте и не дает нам возможности что-то здесь измениться. Поэтому одна из самых таких простых техник, которые помогают выявить эти убеждения, это является ABC, дневник. Собственно говоря, это идея взята из когнитивно-поведенческой психотерапии. В чем его особенность? В том, что это помогает выявить те убеждения, скрытые от нас. Ведь сама проблема заключается в том, что нам тяжело увидеть те идеи, те как бы, убеждения, которые в чем-то нас ограничивают. То есть, мы, по сути, слепы к своей собственной слепоте. И в этом есть проблема. Суть ABC-дневника, она очень простая. A – это action, да, то есть, вы записываете определенные действия. И у вас есть C – consequences, последствия. И в любом случае, когда вы видите какое-то свое действие и видите какое-то последствие его, где-то здесь зарыта собака. Вот. Которая заключается в том, что есть какое-то убеждение, которое стоит за этим здесь действием Кроме этого, важнее даже не сколько сами действия, важнее еще не действия Ведь когда мы с вами не действуем, то есть отказываемся действовать, это тоже действие И вот здесь как раз таки мы не замечаем очень многих вещей, скрытых от нас у нас возникает ощущение, что если мы чего-то не делаем, то этого не существует. На самом деле, когда мы отказываемся что-то делать, это тоже наш выбор, это тоже наше действие. И когда вы чего-то не делаете, когда вы чего-то не делаете, это тоже ваше действие, за которым стоит определенное убеждение, которое нужно выяснить. Таким образом, в попытках понять, что со мной происходит, почему какие-то вещи я не делаю важно обращать внимание на отсутствующие детали. Просто такая уже особенность нашей психики, что мы склонны обращать внимание на то, что мы делаем, на то, что присутствует. А вместе с этим очень важные вещи зачастую оказываются скрытыми от нашего внимания. Что отсутствует в этой истории? Например, когда в любой диете, вот мы говорим, я ем эти продукты, они вроде бы хорошие. Хорошо, спросите себя, а какие продукты я не ем? это хороший тоже вопрос. Ведь, собственно говоря, иногда, когда мы говорим, человек какой-то съеденный продукт, он ограничивает вашу возможность есть другие продукты. Когда вы делаете какое-то действие, то по принципу нулевой суммы вы лишаетесь возможности сделать другие действия. Я делаю такие-то упражнения. Хорошо. Какие упражнения вы не делаете, это тоже очень важный вопрос. Я общаюсь с такими людьми. Хорошо. А с какими людьми вы не общаетесь? И, возможно, вот этого, когда мы взглянем и обратим свое внимание на отсутствующие элементы, чего не хватает, чего я не вижу, чего я не делаю, то мы, возможно, сможем посмотреть на свою жизнь совершенно с другого ключа, совершенно с другой перспективы, чего я не делаю. То же самое в любой работе, в любом проекте, с которым вы сталкиваетесь, окей, вот в эту историю вы видите, вы это видите, и тут же задайте себе хороший вопрос, а чего я не вижу? Что прямо здесь скрыто от моих глаз? Это очень хороший вопрос, потому что вы тут же начнете искать и пытаться нащупать невидимое. А его намного больше, чем мы с вами сейчас понимаем. И с другой стороны, такой подход еще всегда избавит вас от самоуверенности, в плохом смысле слова. И даст вам осторожность, потому что окей, красивые цифры. Например, вы что-то видите, но, ребята, а чего мы здесь не видим? И задавая такой вопрос, вы стимулируете и свое любопытство, и свое внимание. И это позволит в течение жизни принимать вам более верное решение. Например, окей, это отличный парень, отличный мужчина еще, но чего я могу не видеть, и если я чего-то не вижу, какими способами я могу это выяснить? То есть, просто теоретически. Так что это очень хорошие вопросы, то же самое в себе. Иногда проблема заключается в том, что мы э, себя самообманываем очень хитрым способом. Мы делаем реально полезные дела. То есть, что это значит? Да, мы делаем полезные для нас дела, но полезные дела от нас закрывают важные дела. То есть, зачастую мы делаем просто более удобное полезное дело, вместо того, чтобы сделать для себя действительно важное дело. И когда мы делаем что-то полезное, либо хорошее, то вопрос, который стоит себе задать, действительно ли есть смысл это делать. Не замещаю ли я вот этим более удобным, полезным для себя делом, но какое-то то дело, которое реально мне нужно для себя сделать, которое является просто жизненно необходимым. И какая из задач является уникальной, которая действительно позволит развить меня? Потому что мы иногда делаем множество приятных таких вещей, но которые не выводят нас на какой-то качественный иной уровень, которые такой более легкий путь, который мы можем делать автоматически, не концентрируясь, не фокусируясь на внимании. И это, конечно же, может нам серьезно вредить. Так что полезно себе для такого самого коучинга для того, чтобы увидеть, где мы можем пустую тратить свой потенциал, задавать себе это вопросы. В Первое, чего я не вижу. В том числе, касается моих мыслей, поступков, моих подходов к здоровью. И, наконец, вопрос в плане важности. Окей, это действие, а действительно ли это важное действие? То есть, является ли оно, в первую очередь, таким необходимым? Кто присоединяется, напомню, у нас сейчас идет эфир «Потенциал». Мы с вами обсуждаем разные аспекты здоровья, поведения, социального, физического окружения. Поэтому задавайте ваши вопросы, делитесь ситуациями и по возможности, по мере моих знаний и умений, я постараюсь вам помочь. Так что вот такой у нас формат. Я надеюсь, вопросы вы уже какие-то для себя подготовили. Пока вопросы вы подбираете и придумываете. Так, ну вот вопрос уже, который возникает. Как научиться сфокусироваться на нелегком труде? Есть один парадоксальный лайфхак который поможет вам тоже избежать прокрастинации, например, трудно сфокусироваться, тяжелый труд какой-то, что, как повысить к нему мотивацию? Нужно сделать что-то, что не легче, чем этот тяжелый труд, а еще тяжелее. То есть то, что вам причинит больший дискомфорт, либо боль, назовем это, ну, более в переносном смысле имею в виду, чем то дело, которое вы делаете. Вот. Например, вы, у вас есть такая работа, и вы такой, а, как же эта работа не очень хорошо. А потом вы думаете, что в принципе ледяной душ, который прямо сейчас, это еще более дискомфортная история. Либо, например, стоять в планке да-да, и момента изнеможения. Вы проделываете что-то, что действительно вас выводит на больший уровень дискомфорта, и после этого вы садитесь, и та работа, которая оказалась уже не очень большой, заходит вам просто на ура. Так что вот такой способ выбить прокрастинацию, делая еще более дискомфортную для себя историю. Так, что поможет помочь правильно выявить неправильные действия, когда они кажутся полезными? Так, ну самое простое это попарное сравнение. То есть просто вы оцениваете для себя, в голове придумываете весы и что из этих действий и сравниваете их попарно. То есть, например, я провожу сейчас час, как бы заботясь о себе, на самом деле, знаете, да, это тоже отговорка, вместо этого я могу проявить настоящую заботу о себе. Например, проделать физические упражнения, записать планы здесь на день и сравнить последствия этих действий. Как вы себя будете чувствовать, позаботившись о себе залипанием, например, где-то на ютубчике, либо позаботьтесь о себе, проделав упражнения, наведя порядок и записав план на следующий день? Что вам даст реальный эффект эти действия? Какие последствия вот этих вот действий? И тогда сразу скрывается, что это было в случае залипания просто, это была не забота, а это было самопотакание. В случае реальных действий даже нечто изменилось. У Фредерика Перлза, из, из, который один из основателей гештальтерапии, есть замечательная история, замечательная метафора, такая критерий для самопроверки, для меня самого. Как отличить настоящее действие от ненастоящего? Потому что иногда реально возникает имитация, как будто мы делаем что-то важное. Он говорит, приводит метафору соски. Соска, обычная, вот, которую младенцы сосут, резиновая соска. Если вы что-то делаете, на что-то направляете внимание, энергию, фокусируетесь, тратите время, и ничего в вашей жизни не меняется, это соска, как младенец. Он сосет, сосет, старается, пыхтит, краснеет. Соску достает, соска та же самая. Ничего не изменилось. Он просто сосал, как младенец, соску. Если вы что-то делаете, суетитесь, суетитесь, что-то привлекаете внимание, тратите время, и ничего в итоге не изменилось, что вы проделали? Вы как сосунок сосали ту соску. Какой первый способ? А, в... а, какое нормальное действие в сравнении? С тем, что если вы зубами вцепились в какой-то гранит науки, не знаю, либо вцепились в свое дело, чтобы урвать свой кусок, то в результате ваших действий, вашей челюсти, вы что-то разгрызли. Вы урвали кусок чего-то, неважно, знаний, денег, бизнеса, чего угодно. У вас остался этот кусок. Вы разгрызли что-то, и у вас есть из качественно измененное состояние предмета. Понимаете? То есть, прикладывая ваши усилия, вы каким-то образом изменили настоящий момент, изменили реальность. То есть, следы ваших действий можно увидеть в реальном мире. Понимаете? Вы их можете продемонстрировать. И для себя я использую эту историю. И тоже часто себя ловлю, мы с вами все люди, все ошибаемся. Когда я вроде бы что-то делаю, о чем-то думаю, и это ничего не приводит. говорю, Андрей, тебе пора выплевать эту соску. Да, это со стороны выглядело, что ты старался, думал, сосал эту соску. Ты пришел к каким-то выводам? Ты что-то записал? Ты что-то сделал? если реально реальные изменения? Нет. Все, выплюнь эту соску. Хватит быть сосунком. Вот такой пример такой вот метафоры. А, анализы в порядке, энергии нет Какие стимуляторы применять? Ну вот возникает такая типичная история а, а, Какие стимуляторы, что себя нужно подстегнуть Хотя древняя индийская поговорка звучит так Лошадь сдохла, слезь Мы хотим лошади дать определенные стимуляторы Прежде всего, то, что касается энергии Запомните важную историю концепцию Наш мозг это машина, направленная на экономию энергии а не на трату энергию. Но вы не ослышались. То есть в реальности вся огромная вычислительная способность нашего мозга, она создана для того, чтобы как можно быстрее, с меньшими затратами сил получать желаемое. И соответственно, если вы не можете получить желаемое, либо мозг считает, что это слишком сложно, не тратить ни калории, энергии, чтобы выжить. То есть для любого живого существа главной особенностью выживания было... Энергия, да, То есть нужно затрачивать меньше, получать больше, выживать в условиях непредсказуемости и так далее. Поэтому если энергии нет, то наш мозг выполняет свою программу. Он не дает вам энергии на всякую фигню. Именно поэтому наши предки выживали. Поэтому если вам что-то умственно хочется, но вы не чувствуете никакого притока энергии, значит в ваших ментальных моделях эта цель бессмысленна. Либо ваш мозг оценивает того, что вы точно не достигнете, она недостижима, эта цель. И оценивая вероятность достижения этой цели, если мозг видит вероятность достаточно низкой, он вам ни килоджоуля энергии не выделит, чтобы вы встали куда-то и пошли. С другой стороны, как только ваш мозг видит, что эта энергия достижима, и вы ее точно достигнете, вы ощущаете прилив энтузиазма. Как заказать пиццу вечером, да? О -о -о сразу чувствуете веселее, а, потому что, во-первых, а это достижимо, во-вторых, это халява энергии, нажать на кнопочку, затратив ноль усилий, получив реальный результат. Вот, представьте, да, то есть бесплатная халява по сравнению с такими усилиями и вы получаете неизвестно что да еще с нечетким сценарием. Поэтому, собственно говоря, вся проблема в желании, вся проблема в желании. Вот. Как говорил еще Ницше, ах, если бы отбросили вы от себя всякое полухотение. Вот полухотением он называл, что как бы мы умом что-то хочем, но не показываем никаких действий, направленных на достижение этой цели. Поэтому в первую очередь это понимание своих целей в жизни. Видите ли вы их, есть ли у вас ясная картинка, получаете ли вы от этого удовольствие. То есть всей той историей, которую там, японцы называют икигаем. Вот нужно разбираться с этого. Продолжим про дневник. Не совсем понял. Отсутствие цели, жизнь одним днем, как научить себя целеполаганию. Научить себя чего-то хотеть, ясно. Так не получится. Сначала вы хотите, а потом вы только формулируете где-то здесь свою цель. Но посмотрите концепцию икигая, она самая простая, которая поможет вам сфокусировать и сбалансировать свою цель. Ведь что это такое «хотеть»? То есть четыре компонента, да, у Якигай всего четыре базовых. Первое, А, это что вы умеете делать, либо к чему у вас есть склонности, предрасположенности, то есть что вы можете делать хорошо, уме, хорошо, Второе, что нужно людям, то есть что реально востребовано, от чего вы получаете удовольствие, понятно, и за что вам платят деньги, да, и вы смотрите, где эти четыре сферы пересечь, и конкретно в вашем месте, конкретно ваши позиции. А, окажется, что не так уже много сфер, где, а, вы хорошо умеете делать, а, вам это нравится, это востребовано людьми и за это платят деньги Не так и много, так что вот вам ответ а, на ваш вопрос вот. Ну и плюс, как только вы начинаете ставить такую цель и становитесь в ней лучше, это уже вовлекающий эффект Нам нравится быть, чувствовать этот эффект мастерства и какого-то продвижения так. так, у меня подруги некоторые в жизни только сосут, и в их жизни ничего не меняется. Ну, да, особенно, знаете, это история, которая связана с обучением бесконечным. Тоже пример такой сос. Так, люди бесконечно чему-то учатся, что-то здесь делают. Какой конкретный, какой конкретный плоды этих действий, плоды вот этих всех разговоров? Это, вы знаете, то же самое можно заметить по разговорам. Какой-то бесконечный... Здесь разговор. Если после этого разговора всем становится легче, вот разговор достиг своего смысла. Если нет и нет изменений, то, конечно, вопрос тоже получается открытый. Так. Как научиться затрачивать меньше, выполнять больше? Ну, собственно говоря, в этом есть эффект. А, для этого нужно просто глубокая работа, то, что называется deep work, либо глубокая концентрация. Приведу простой пример. Условно говоря, два человека могут делать одну и ту же работу. Кто-то любитель пинает мяч, да, просто футбол, либо профи тренируется. В чем между ними разница, хотя они могут затрачивать разное количество часов. Любитель просто рассеянно пинает мяч. Ему не сильно интересно, ему просто по приколу, он просто проводит время. То же самое, как для профессионала, он отрабатывает конкретные навыки, он ставит цели, он их достигает, он оттачивает определенные здесь навыки, он фокусирует свое внимание. И именно в глубине концентрации внимания на какой-то проблеме и заключается наша способность меняться под воздействием работы. Когда вы внимательны, вы замечаете, вы получаете мгновенную обратную связь. Окей, okay, если я делаю так, тут концентрируюсь, тут нет. То есть, у вас возникают петли обратной связи, которые помогают вам автоматически становиться лучше. Если вы чем-то занимаетесь рассеянным вниманием, то, собственно говоря, стать в этом хорошим довольно сложно. Так. Эээ, так, так, так. Подскажите, как и сколько принимать астаксантин от защиты от солнца? Это про мои любимые каротиноиды. Всем краткое видение. Мы думаем тоже о состоянии кожи. Есть у нас гликостарение от сахара и фотостарение, конечно, важный момент. Вот. Многие считают, что солнцезащитный крем это все. Он закроет все ваши проблемы. На самом деле это вспомогательный компонент. Самое главное, чтобы не старела кожа под воздействием излишне ультрафиолета, это чтобы солнце не попадало на кожу. Окей? Okay? То есть, это шляпы, это одежда с длинными в том числе и рукавами, это пребывание в тени. И, наконец, вы не можете сгореть на солнце в середине дня, если вы физически там не присутствуете. То есть, все-таки время, когда вы находитесь снаружи, и одежда играет ключевую роль. То есть, если у вас шляпа с достаточно длинными полями, то ну, шея и лицо, они просто не могут чисто физически обгореть. Вторая история – это использование каротиноидов. Каротиноиды – это жирорастворимые компоненты, которые накапливаются в коже и защищают ее от фотостарения буквально изнутри, из прослойки кожи. То есть это как солнцезащитный крем, плюс, который еще обеспечивает многочисленную защиту кожи и помогает от фотостарения. Есть два, два уязвимых момента, которые нам нужно защищать каротиноидами. Первый – это сетчатка глаза, да, Второе это вся остальная кожа. Для кожи астаксантин, пьем уже пора начать перед летом, 12 миллиграмм минимум, можно больше. А с другой, а для сетчатки глаза это у нас лютеин, иногда он идет в паре с эксантином Он защищает нашу сетчатку глаза от возрастной макулярной дистрофии. Поэтому вот вам два бада, пропивайте, и вся в этом заключается история. Так, сейчас посмотрю еще раз. Это был вопрос у нас про стоксантин. Так, как решить проблему со сном? Я не знаю, в чем ваша проблема. Такой общий вопрос. Для общего, а, для общего вопроса могу дать общий ответ. Моя книга «Воля к жизни». Там есть целая большая глава про сон с миллионом лайфхаков. Так, как научиться не фантазировать, чтобы не было халявных эндорфинов точнее дофаминов? Все время так делаю, фантазирую и никогда добиваюсь, о чем мечтаю, будто предаюсь фантазиями. Да, я буквально об этом писал пост про вредность вот этих всех марафонов желаний, всех этих фильмов секрет. Ну, почему они так людям нравятся, во-первых, вся эта вот желание? Во-первых, это классно, потому что это халявный дофамин. Вы фантазируете, о, да, это желание. Представляете. Потребляете, у вас выделяется здесь дофамин. Это приятно. да. Вторая история, почему это еще нам нравится. Потому что это полезно для... Ну, не полезно, неправильно сказал. Потому что это э, подходит тем людям, которые во многом находятся в инфантильной позиции. То есть, вот это для инфантилизма позиция, такое магическое мышление, которое разделяют дети маленькие, Магическое инфантильное мышление, его разделяют, например, в, в, в племенах охотников-собирателей, то есть на низших ступенях цивилизации находящиеся люди. Это вера в силу своего желания. как здесь, Если я сильно захочу, так оно и сбудется. Вот. Есть, если я закрою глаза, этого как бы не существует. Это древние регрессивные, до цивилизации особенности здесь мышления. И поэтому, да, когда человек, бывает, регрессирует, ну, вы знаете, что у человека под воздействием стресса, выгорания, при формировании выученной беспомощности, часто у людей наблюдается регресс, то есть, возврат к инфантильным моделям поведения. И вот такие модели поведения, они связаны с тем, что люди начинают там верить, как, там, колдуны, там, сила своего желания а, и так далее. То есть, это скорее такое разрушение... Взрослой психики и откат ее до такого уровня. Как планируют взрослые? Это рациональный оптимизм и защитный пессимизм. Рациональный оптимизм. То есть мы, конечно же, фокусируемся на успехе, но на рациональном. Фантазии зачастую нереалистичны. Они содержат такие фантастические элементы, взятые из фильмов, из выдумки, из сказки. Например, иду я такая красивая, и тут такая толпа, и все падают под моими ногами, и машины останавливаются, и все люди сбегаются посмотреть. Боже, что это за королева? Это реалистичная фантазия? Нет. Люди так не будут делать. То есть вот уже есть реалистичный оптимизм, рациональный. То есть в целом мы берем, как бывает в жизни, да, для людей с моим возрастом, с моими навыками и так далее. Какой наилучший сценарий они могут себе достичь? Реалистичный. То есть у нас всегда есть живые примеры. То есть мы вероятности просчитываем. Защитный пессимизм, когда мы заранее просчитываем плохие варианты и думаем, что мы будем делать в случае неудачи, неуспеха, провала, рисков. Так вот, правильное планирование, когда мы рационально, пессимистично видим свою цель и при этом всегда... Симулируем процесс достижения к цели, а не результат. То есть мы не говорим, вот я сдам вот этот экзамен, это классно, я такая радостная, я такая взлетаюсь. Что мы делаем? Мы фантазируем впустую, тратя свой дофамин. А как в реальности мы делаем? Так, я хочу сдать экзамен. Я буду доволен, если я сдам на, на такую, например, оценку. При этом, что я буду делать? Так, и вы фантазируете. Так, в 8 я сажусь, вы визуализируете себя не прыгающим от радости, вы визуализируете, как вы сидите, обложившись учебниками и получаете удовольствие от процесса. Вы фокусируетесь: так, вот здесь у меня учебники, так, чашка с кофе, здесь я готовлюсь, вот висит мой план, я чувствую удовлетворение от того, что работаю по плану, встаю, занят, я сконцентрирован, я не отвлекаюсь. Вот что вы визуализируете. Не результат, вы симулируете процесс получения результата. Это принципиально разные вещи для нашего мозга. Здесь же можно включить негативное фантазирование. Когда вы представляете, что может меня остановить. И записывайте. например, что меня может остановить. И, вероятно, на чем я ошибусь. А. Я буду отвлекаться. Б. Я буду прокрастинировать. В. Я, вероятно, найду чем себя занять, лишь бы не заниматься экзаменом. Записали. Список возможных проблем. Как я буду преодолевать. А. Если это будет прокрастинация, буду с ней бороться так. Если я буду отвлекаться, Б, что меня может спасти от отвлечения? Например, okay, например я найду пару человек, которым, которые будь, которым буду отчитываться каждый раз, сколько я прошел. Окей, okay. еще что-то. То есть вы негативно фантазируете, вы визуализируете препятствия и визуализируете, как вы будете справляться со всеми возможными препятствиями. Вот оно, правильное планирование, правильное фантазирование. Но да, это требует... Умственных усилий и это далеко не так приятно, как наслаждение просто результатом. Так. Про марихуану возникает вопрос. То, как и любое вещество, то же самое вызывает даун-регуляцию, то есть снижение чувствительности дофаминовых рецепторов и так далее. Вот. Так что это ну, такой же стимулятор, как и, такой же и наркотик, как и все остальное. Почему ее легализуют и почему, вероятно, это решение с большего правильное? Потому что если мы сравним социальный вред алкоголизма и курения марихуаны, то в целом вред от алкоголя он на порядке превышает. То есть э, ущерб, который наносится другим людям, как бы здесь вот, скажем так, скажем так, алкоголем, социальный вред от наркотиков, он от алкоголя намного выше. Но вред для самого потребляющего он, в принципе, никто не отменял. Он тоже огромный. Вот. Так что это вопрос, скорее, как государство, как это сказать, уменьшить вред для других своих граждан от потребляющих различного рода психоактивные вещества, потому что по условию считается, что такие люди всегда будут стремиться их получить. Так... Если мутация каротина не усваивается, можно астоксантин таким людям? Можно. Так, расскажите про лучшие варианты контрацепции. То, что касается оральной контрацептивы, ну, не то, чтобы они очень вредны, главное здесь подбирать, и главное здесь знать все факторы риска, включая и тромбоз и так далее. Но эта тема сложная. Действенен ли гипноз для здоровья? Я думаю, что маловероятно, что гипноз может сработать. Вот. Для каких-то людей, какие-то специалисты, он действительно имеет место быть. Но пока этот навык слишком труден для того, чтобы его воспроизвести. Вот. Назовите, пожалуйста, еще раз БАД для глаз. Ну, вы знаете, это лютеин за но он очень популярный. Канабис, польза либо маркетинг. Наркотик. Так, антидепрессанты на основе канализа можно употреблять? Нет. Так, как упорядочить мысли, чтобы не было каши в голове? Думайте на бумаге. И у меня уже был отдельный в этом эфир. Самый простой способ думать рационально, думать письменно. Например, взяли, открыли просто документ на ноутбуке и просто думаете, набирая слова. Эффект потрясающий. Я рекомендую серьезно размышлять о каких-то вещах э у себя в голове. Это практически всегда плохая идея. Особенно, если вам нужно принять решение. А, потому что иногда мысль какая-то кажется здравой, пока вы ее не записали. Когда вы записываете, а вы включаете сразу зону мозга, которая отвечает за восприятие текста, и вы совершенно иначе это видите. И иногда вас мучают и терзают вещи, которые, будучи изложенными письменном виде, кажется просто смешными. Именно поэтому письменные практики, облад... это очень простая, но очень терапевтическая методика, доступна вообще для каждого человека. Вас что-то беспокоит, тревожит, набирается на бумагу, 50% вашей эмоции испаряется сразу. Просто поверьте. Еще раз объясню, почему это работает. Когда мысль у вас крутится в голове, она эмоционально очень сильно окрашена. И вам трудно ее сформулировать, она очень быстро такая, не имеет границы, она такая текучая, трудно ее воспринять. Как только вы ее записали, вы э, через зрение, видя записанную вашу мысль, включается префронтальная кора, которая проводит критическую обработку этой мысли. Например, э, вы записываете, боже, боже, я боюсь всего, боже, боже, боже, боже, что-то неизбежно случится, как не страшно, ай я, -яй, яй хочется лечь и лежать на полу. Если такая мысль крутится, она может оказаться вам ну, стоящее рассмотрение. Как только вы это выписали на лист бумаги, либо набрали на экране компьютера и смотрите на это, вы просто начнете смеяться. И все эмоционально накалтые мысли мгновенно испарится, Ну, потому что это просто смешно и нелепо. Эта мысль может вас терзать только когда, когда она находится в голове в виде циркулирующей цепочки. Поэтому просто выписывайте любое решение, выпишите просто на бумагу. Даже, например, вот вы колебания в еде, окей, okay. вот вам какое что-то хочется есть, и кажется, что какие-то мысли роятся, такие важные, кажется, да, да, вот что-то в голове крутится, и кажется, действительно, стоит прислушаться. Только вы это выписываете на бумагу, либо набираете на экране компьютера, даже можете исп использовать функцию «Расшифровать аудио», да, которая здесь есть, даже отправив самому себе сообщение там в WhatsApp, либо где-то еще, и увидев свои же слова буквами, совершенно другая история. Например, я хочу съесть этот эклер, я чувствую, что я его заслужил, сегодня был трудный день, и вообще я имею право, тра-та-та-та-та, один раз живем. В мыслях можно учить хорошо, но как только вы это видите на экране буквами, это просто становится смешно вам. И это все как бы, весь этот импульс, он мгновенно испаряется, как только его записать. Так, э, э, модные барокамеры, если смысл? Нет, лучшее время, которое вы можете потратить для барокамеры, это на пробежке, то же самое, потратить время. На какой срок имеет смысл планировать жизнь? Ну, я бы сказал э, навсегда, если вы планируете, что ваши дети, если вы хотите, чтобы ваши дети жили в хорошем мире, поэтому планируйте еще мир для своих детей. Так. Как адекватно выйти из послеродовой депрессии? Верно все то же самое, что и для всех остальных других типов депрессии. Планировать себе чистое время и, самое главное, не переоценивать здесь свои силы. Принимать помощь. Как можно раньше делать действия, которые приносят какие-то конкретные результаты и дают больший уровень контроля. В том числе, хотя бы частично взять моменты. Будет ли сохранен эфир? Будет. Просто попотеть от спорта, пропотеть в сауне. В чем разница? Огромная. Вот. Поэтому рекомендую спорт. И странный вопрос Марии. Вы под, поддерживаете Украину или Россию? Как будто человек первый раз пришел и не видит все мои посты. Да, я с Украиной всегда и давно. Так. Какой лучший режим ЗОЖ утра? Посмотрите отдельно. У меня отдельный эфир есть. Вот с чего начинает день. Знаменитая Андрей Губерман Монин Рутин из ОК. Частично okay, ОК, вот, но что ж могу сказать про свет с утра. Я писал за несколько лет еще до Андрея Губермана. Да. Так. После еды чешется голова и лицо. Это пример может быть непереносимости. Скорее всего гистаминовой. Обратите внимание, после какой еды чешется голова либо лицо. Полезны ли солевые пещеры детям и взрослым? Незначительно полезно. Разве только что, если их развлечь? Инфракрасный свет, польза, вред. Много есть хорошего про инфракрасный свет. В том числе, говорят, даже коллаген немножко стимулирует, немножко лицу помогает. Но не уверен в плане величины этого эффекта. Но то, что касается солевые пещеры, либо красный свет, в целом, как развлечение, это окей. Лучше вы будете сесть в солевой пещере, чем... В инстаграме, либо в фейсбуке, серьезно вам скажу. Так что с точки зрения того, что это развлечение, то это хорошо. Как вы относитесь к бариатрическим операциям? Если человек действительно тяжело себя контролирует, то это может быть для него выходом. Хотя, конечно же, эффект их тоже во времени здесь ограничен. Полезно ли в ванну добавлять поваренную соль? Точно не помешает. Как остановить руминацию в голове? Про это уже писал и говорил, пишите. И вопрос, видимо, тоже кто-то присоединился. Может ли питание 8 на 16 интервальное голодание вызвать загустение желчи у людей с предрасположенностью камня? Крайне маловероятно. То есть, правильно проведенный фастинг, он не вызывает а, таких проблем, интервальное голодание. А, не вызывает вложение камней, не провоцирует а, желчекаменную болезнь и так далее. Это такие типичные страшилки, я их называю страшилки голода. Но вы знаете, люди придумывают такие мифы, чтобы жрать, чтобы оправдать свою еду. Я люблю, у меня десятки таких историй, это мне нужно есть, потому что у меня пойдет глюкоза и потеря сознания. Мне нужно есть, потому что цельная кислота пробьет мне дырку в желудке. Мне нужно есть, потому что у меня сгустится желчь. Мне нужно есть, чтобы поддерживать работу кишечника. Мне нужно есть, потому что я теряю сознание, потому что у меня есть слабость. И огромное количество других отговорок, которые являются просто чушью. Чушью. Не падает у вас уровень глюкозы. Не пропадает у вас соляная кислота, которая выделяется в ответ, как правило, на пищевой здесь триггер. И так далее. Все это здесь отговорки. Так... Еще момент важный, который касается про воздержание от еды, есть такая хорошая история про индийское воздержание, что не помню ли это буддийская какая-то мантра, что вы можете э, не, как это сказать, про важность ментального воздержания, то есть любое классическое воздержание это не только физическое, когда вы какого-то не делаете, но и ментальное, вы об этом не фантазируете, ребята, то есть э, Настоящее воздержание, например, от зла это не только когда вы, как это сказать, не вредите другим людям, но вы не воображаете эту месть у себя в голове. А верность, когда вы там не фантазируете, когда вы не продумываете, вот, не крутите свои фантазии. То же самое про еду. А Настоящее пищевое воздержание это не только физическое, когда вы не едите, но это и умственное, когда вы не крутите фантазию про еду. Потому что почему многие люди говорят, что нам так тяжело переносить, когда мы не едим? Да потому что не едят, но фантазируют о еде. А чем дольше вы крутите у себя эту фантазию, тем сильнее себя же распаляете и тем сильнее еда кажется желанной. Именно поэтому, например, домогательство коррелирует с сексуальными импульсивными фантазиями. То есть чем сильнее человек крутит одержим вот этой фантазии, тем вероятнее он это сделает в определенном ну в определенном моменте вот поэтому важно понимать себя настоящее пищевое воздержание когда вы учитесь переключать свои мысли от еду На. как не фантазировать о еде если страшно любишь покушать возникает вопрос окей любите покушать любите еду когда кушаете никто не запрещает вам думать о еде во время приема пищи окей фантазируйте рассказывайте еде как вы ее любите во время приема пищи, все, вы поели, хватит, хватит об этом думать. Вот Выделите себе полчаса, два 3 раза в день, реально вот, и посвятите типа, полчаса, целуйте эту брокколи, любите эту еду. Во время еды, это совершенно нормально. Вот. Во время еды, любите еду. Вот Странно, когда вы думаете про еду, общаясь с другими людьми, работая, либо занимаясь спортом. Это реально странно, это Ненормально. Такое, например, одержимость фантазиями про еде проявляется иногда в виде, бывает при инсулинорезистентности, либо ли, лептинорезистентности. По своему опыту я могу точно сказать, если человек одержим фантазиями о еде, например, знаете, рабочий коллектив, тишина, все работают, и только фантазия, Приду домой и съем котлетки. И такие тяжелые вздохи такие. Это лептинорезистентность в том числе. Ну и не сдерживайтесь, конечно. Вот, поэтому обучайте себя переключать эти мысли. Подумали о еде? Окей. Переключили мысль. Не раскручивайте. Переключайте. Переключайте. Переключайте. И тогда пищевое воздержание будет вам переноситься легче. Потому что обычно вы себе стали фантазировать, разбередили душу. Фантазии подняли дофамины, обрушили. И вместо того, чтобы... Заниматься своими делами, вы на самом деле просто занимаетесь каким-то, не знаю, каким-то гастрононированием. Простите за выражение. Вот. Так, топ-3 препаратов для восстановления связок при проблемах с коллагеном. Коллаген, практически добавки здесь не помогут. Есть курс по инсулинорезистентности. Мой курс по питанию в открытом доступе на, YouTube, на, на моем YouTube-канале – там есть и про детское питание, и про антисахарный протокол. Поэтому, пожалуйста, на мой YouTube-канал «Добро пожаловать», там вся эта информация присутствует. Так, подготовка к беременности, книги по стоицизму, все вместе. Так, процесс сидения волос, как замедлить? Стресс, стресс, стресс, стресс. Единственное, что работает – практики, направленные на снижение стресса, либо на навык развития стрессоустойчивости. Я напомню, что опять-таки мой курс по управлению стрессом вот ровно год последний находится в открытом доступе, настойчиво его рекомендую пройтись самим, изучить и настойчиво рекомендовать всем остальным. Так, риск пигментации при беременности довольно сложно, вот. Про это здесь, потому что есть к этому генетическая предрасположенность. Отсутствие обоняния, причина, 6 лет нету. Так, нужно разбираться, если долго. Вот, 6 лет. Ну, тут вопрос либо... Вот вопрос про застой лимфы. Астаксантин можно. А... Так... Где можно найти курс по средству На моем YouTube-канале. YouTube Беловешкин Андрей. Так, что такое застой лимфы? Тоже очень преувеличенная история. Вы знаете, многие истории за лимфы, они взялись на самом деле. С какой причины? Это такой аналог того, что как бы циркулируется по каналам. То есть такая смесь полунауки и полукитайщины. Вот, в том плане, что что-то там застаивается, нужно эту лимфу вывести. И всегда такая вера, что это не жир, это на самом деле у меня лимфа застоялась, да. Сейчас вот выведу лимфу, и жизнь наладится. Вот, вы знаете, самый один из простых моментов того, чтобы почему застаивается лимфа, это разобраться с натрием. Да? то есть Во многом задержка жидкости в подкожной жировой клетчатке, да, вот которая у нас происходит, она связана с задержкой там воды. Задержкой натрия, соли, да, вот по-простому. Почему организм задерживает соль? Есть две основных причины, которые связаны непосредственно с кожей. Первая причина – это банально злоупотребление солью. То есть здесь даже складывается две таких ужасных причины. То есть э, наше тело создано эволюционно в условиях, где было очень мало натрия, который был, по сути, только в животной пище, и очень много калия которая находится во всей растительной пище. Сейчас же все изменилось. Наоборот, в нашей еде мы едим очень-очень много соли и едим мало зеления овощей, мало калия. Почему это важно? Потому что организм может вывести избыток соли, меняя натрий на калий. Такие есть особый обменный насос у нас в почках. Именно поэтому. Диеты, которые, там, например, там, против отеков используются, это диеты с низким содержанием натрия, и с высоким содержанием калия, которые помогают избежать вот этой вот задержки жидкости. И потребляя огромное количество соли, которое в том числе много в суперфудах, вот э, здесь, конечно, мы видим, что вся вода лишняя в организме задерживается под кожей, увеличивая его рыхлость. А если это хронически, то это стимулирует рост лишних, избыточных лимфатических сосудов, которые вмещают всю вот эту вот соль и придают пастозность и рыхлость. Это причина номер один, соль. Вторая причина номер два, почему организм сам задержит натрий, это стресс. Почему организм при стрессе задерживает натрий? Потому что наше тело готовится к крови потери. Ну, так уже создано. Что мы будем друг друга там кусать, какая-то драка, кто-то нас покусает, мы будем терять кровь, Терять натрий. И чтобы поддержать артериальное давление в будущих драках, нам нужно очень много соли. Вот, поэтому недосыпание сразу видно на лице. Какой-то здесь стресс сразу видно на лице. Человек отдохнул, мы говорим ему, ты посвежел. Мы видим по лицу человека, что он выглядит свежим. Что это свежесть? Это он просто сбросил излишнюю жидкость с лица. Вот и все. Он может посвежел и там вел не самый здоровый образ жизни, но он все равно выглядит свежим. И вот это вот ощущение свежести лица, которое мы интуитивно считываем, оно связано с тем, что человек, имея меньший уровень стресса, хорошо и качественно высыпаясь, он просто сбрасывает лишнюю воду и соль. Поэтому вот вся проблема там, застоя лимфы, всех солей, она сводится к двум простым переменным. Первое – питание, которое складывается из двух компонентов. А. Мы едим меньше продуктов, содержащих соль. Я имею ввиду там рестораны, фастфуд, там, в хлеб, куча добавленной соли. Вот во всех этих продуктах очень много соли в самых разных формах. Ну, например, не только натрий хлорид, но натрия бикарбонат, да, вся выпечка. Например, натрия глутамат, натрия бензоат, как консервант. Все вот эти Е-добавки это натриевые соли. Вот, вот вам и вся скрытая соль, которая вроде бы, казалось бы, и не было. Ну и второе, чтобы выводить весь этот натрий, нам нужно обычная цельная растительная пища, содержащая много калия, потому что он помогает вывести. Ну вторая, я сказал про стресс во всех его смыслах, начиная от недосыпания и так далее. Так что вот такая история с лимфой. Так, как не цепляться за деструктивное поведение родственников и в питании, и в психологических моментах и так далее. Первое, почему нас цепляют еще там и мы заводимся других людей, это тоже такая инфантильная позиция и непонимание того, что другие люди это другие люди. Другие люди это другие люди, это не ты, не нужно с ними сливаться. Да? У нас есть тоже такая позиция, когда мы с трудом понимаем свои границы, сливаться с другими людьми. И так, когда мы признаем за другими людьми самостоятельных индивидуумов, делающих свои выборы, несущие ответственность, и живущих своей жизнью, а мы, нас, мы перестаем эмоционально вовлекаться и цепляться за этих людей. Отстаньте от своих родственников. Я вас раздражаю, что они едят, отстаньте от ваших родственников. Вот. Ну, и здесь же непрошенный совет, вы знаете, он скорее вызывает здесь агрессию. Почему вы цепляетесь? Вы даже слово употребили очень верно, вы цепляетесь. Не родственники вас просят об этом цвете, а вы сами здесь цепляетесь. Позвольте другим людям быть другими. Вот. Не вовлекаясь эмоционально, осуждающий за то, что они здесь другие. Лучший способ поменять других людей измените себя. Вот и все. Вы недооцениваете, как ваше поведение, когда вы измените свой образ жизни и питания, будет влиять на других людей. Серьезно. Например, вы изменились, вы, не знаю, лучше выглядите, здоровее. Лучше спите крепче. Все говорят, в чем твой секрет? Они вас спрашивают, а вы говорите, мой секрет в здоровом питании. Вот и все. Люди приходят к вам за советом, А не то, что вы цепляетесь, каждому хватаете их за одежду и заглядываете в глаза и говорите, измени свое питание и весь трясете. Они скажут, боже, чтобы быть таким, как ты, занудой, никогда в своей жизни. Вот. Поэтому никаких непрошенных советов. Но помогайте тем, кто вам обращается, либо спрашивает, говорится, почему так выглядишь? Я просто перестал осуждать других людей, и советовать их, им, как себя вести. Вот секрет моего счастья. Да. А, если есть рассеянный склероз и гиперправоцитиномия, то есть целых два повода анатомически для отсутствия обоняния. Насколько холодной должна быть вода для обливания в зонах бурого жира для лучшего эффекта? Со льдом или обычная? Хороший вопрос. Здесь у нас на Кипре летом невозможно достичь холодную воду, поэтому я держу в холодильнике 4 градуса, просто полуторалитровую бутылку воды, и ей обливаю с утра. Вот такая у меня температура. Так. Вскармливание, конечно, повышает аппетит. Это понятно, да. Но это не повод, что этому аппетиту нужно подчиняться. Почему популярные капельницы витаминов неэффективны? Начнем с самого простого. Витамины эффективны только если у вас есть, есть их дефицит. Вот такая же история. Избыточное потребление витаминов, как раньше там говорили, ну, мол, не помешает. Помешает. Вот. Так что избыточное потребление мультивитаминов, оно в исследованиях многочисленных, Люди пили-пили мультивитамины, пили-пили-пили-пили и практически это не снизило их риски смерти от большинства причин. Не уменьшило вероятность рака, не уменьшило вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, не уменьшила вероятность деменции. Три ключевых причины, по которым умирают люди, просто потребление мультивитаминов для людей с нормальным питанием, более-менее, никак не повлияло на факторы риска. И при этом избыток некоторых витаминов, он может быть откровенно опасным откровенно опасным вот так что такая вот история может ли занятие йогой так также эффективны для здоровья и осанки как танцы маловероятно йога все-таки более пассивная история я сторонник более активных видов видов спорта если мы рассматриваем йогу в первую очередь как упражнение для ума которым она является то да это история в плане стресса йога хорошо работает Рекомендую ли я с курсы по скорочтению, почему это полезно? Я сам прошел курсы по скорочтению, еще в школе. Мне была замечательная книга «Читаем быстро». Даже не помню автора там с квадратами Шульте, со способом подавления, артикуляции и так далее. Мне она понравилась, курсы эти прошел. Может быть, это тоже повлияло на то, что я умею быстро читать. Там, кстати, в этих курсах по скорочтению есть замечательная причина, которая объясняется, почему многие люди не могут читать быстро. Потому что у нас есть подсознательная реакция проговаривать то, что мы читаем, но не вслух, конечно, а в виде микросокращения языка. И микросокращение языка ограничивают нашу скорость чтения в голове. Ведь когда мы читаем, либо думаем, автоматически происходят наши мышечные движения. Это небольшие движения пальцев рук иногда, это движение глаз, глазодвигательные паттерны, ну, это знаете, и микродвижение языка. Отсюда вытекает самый мощный, один из самых мощных лайфхаков, как остановить руминацию, вот выше спрашивали. Вы можете мгновенно остановить мысли, если, а, зафиксируете неподвижно глаза, язык и руки. Все, ваши мысли мгновенно исчезнут. Вы можете прямо сейчас это попробовать. Например, смотрите на переносицу, зафиксировали взор его, не двигая. При этом язык прижали к верхнему небу, костистой части верхнего неба. И пальцы, например, просто ладонями вверх и сжали указательный большой. И ладони вверх. Если вы держите этих три точки в напряжении, вы заметите, что ваши мысли остановились. Потому что наш процесс мышления, он связан с движениями глаз и с микродвижениями языка и часто с микродвижениями рук. Напрягая все эти три точки, вы делаете практически невозможный мыслительный процесс. Все, руминации нет. Наслаждайтесь тишиной, у вас в голове все тараканы замокли и не понимают, что происходит. Так, а Почему после еды хочется спать и вялость? Есть разные причины, бывает такое снижение может быть это много углеводов может быть это может быть слишком быстро вы едите нужно разбираться тут спрашивают про астрологию да магическое мышление вот люди всегда пытаются найти какую-то связь причинно-следственную и какое-то простое объяснение чаще всего неправильное какие генетические тесты следует сдать? Опять-таки, следует кому и для какой цели. Если хотите общий, то можно сдать как 23 me похожий тест, который дает общий скрининг на маркеры. Навязчивые кота несколько дней, много может быть. Может быть и вздутие живота, могут быть какие-то и грыжи пищеводного отверстия, там много из причин. Интересно ваше мнение. Окей. Так, ну что, наше время подходит э, понемножечку к концу. Остается буквально здесь одна минута. А, так, поэтому пожелание, в том числе, которое здесь э, у нас на следующий день, попробуйте проанализировать свои мысли, что вы делаете и чего вы не делаете. Когда делаете какое-то действие, спросите себя, действительно ли это сейчас важно, либо я этим действием, маскирую своей занятостью, то есть занимаюсь изощренным способом прокрастинации, на самом деле, вместо того, чтобы делать важные вещи. Важные вещи – это те, которые требуют от вас внимания и которые меняют вас. Соска лето. Делаю, трачу свое время, прилагаю усилия, и ничего не меняется, так может быть просто мне пора достать эту соску изо рта и перестать быть сосунком, и обратить свое внимание на те вещи, которые я реально делаю. Это хорошие вопросы, я тоже себе их задаю. И тоже довольно часто обнаруживаю, что действую как сосунок. Это не повод расстраиваться, это повод того, что просто порадоваться. Ага, попался, увидел себя. И это как раз таки и есть способ критического мышления и осмысления своей жизни. Подходить к самому себе не как к важной цацик, а подходить даже к самому себе с легкой насмешливостью, с легкой недоверием и пониманием того, что наш мозг, он тот еще фокусник, который играет с нами вещи. Не судите свой мозг так строго из-за даже своей склонности к самообману, потому что зачастую он заботится не о том, чтобы достичь ваших целей, а о том, чтобы просто вы себя хорошо чувствовали. Поэтому давайте отходиться к нему скорее как к такому дружбану, который всегда знает, как нас развлечь, но иногда может, собственно говоря, отвлекать нас от тех действительно важных вещей, которые нам стоит делать. Попался сосунок? Да, это хорошая тоже идея. Главное тут не сильно быть где-то здесь серьезным. И вот это сочетание внимания и легкой недоверчивой насмешливости к себе и к другим людям. Это, я думаю, самое хорошее сочетание, которое помогает нам не быть слишком занудным, но и не впадать в какое-то инфантильное доверие. Ну и, наконец, фокусироваться, не распыляться. Не просто полухотеть чего-то, быть таким томым своим полужеланием, а все-таки захотеть каких-то вещей и ужаснуться тому, что эти вещи могут сделать с вами. Хорошей всем недели, становитесь сильнее, перерастайте, мыслите ростом, вместо жалких самооправданий, самообмана, что я такой, как есть, что я могу с собой сделать и так далее. Мы с вами только заготовки, мы с вами только заготовки, что мы с вами можем сделать, только зависит от того, сколько сил мы прилагаем и внимания, и если у нас план хороший, Хорошие всем недели. Сделайте из себя э, такой ум, такое тело, чтобы вы могли гордиться собой и получать, получать удовольствие, когда смотришь на себя в зеркало. Главное, без фанатизма и с чувством стиля. Пока.